Ну, программа модернизации здравоохранения у нас была, как вы знаете, неоднократно отчитывались мы ну, перед комиссией по социальным вопросам. Программа модернизации у нас была в 2011-2012 году, в этом году ее как бы нет. То есть она завершена 31 декабря 2012 -го года. Но ну, я не буду называть те объекты, которые у нас ремонтировались, я тоже неоднократно озвучивал. Перед вами... Есть два вида отчета, то есть есть индикативный показатель, показатель в табличном варианте, то есть можете посмотреть те цифры, которые, мы как бы, ну, чего сумели добиться. И есть текстовая справка по реализации программы организации. она представлена сводная на 1 октября 2013 года, это за два года, за 2011 и 2012 годы. Ну, просто назову общую сумму, общую цифру, которая была вложена, вернее, которая была предусмотрена программой модернизации здравоохранения. У нас была своя программа модернизации здравоохранения на территории Минского городского округа, куда были включены федеральные средства, областные средства и средства местного бюджета. Всего 648 миллионов 945 тысяч, из них почти 600 миллионов это средства федерального фонса, областной бюджет ну, практически 1 миллион 923 тысячи. Из бюджета округа было выделено 51 миллион 188 тысяч, это ремонты и приобретение мебели. Ну, еще раз повторю, что программа у нас завершена, у нас осталось два объекта, которые не завершены до конца, это клиника-диагностический центр и межрайонное инфекционное отделение. Ну, ремонты ведутся, поэтому я думаю, что до конца года мы постараемся, по крайней мере закончить. Вот. Деньги уже предусмотрены. Другое ⁇ тоже уже как следующий вопрос. Деньги предусмотрены на окончании ремонта. В следующей программе ⁇ это вот, муниципальная программа, которая называется укрепление вот, материально-технической базы. Вот. Ну, Разделы я, наверное, тоже называть не буду. Программа модернизации ⁇ это повышение доступности амбулаторной поликлинической помощи. Если кратко, то это выплата узким специалистам 8 тысяч по 8 тысяч. То есть вы все знаете, что терапевты у нас в рамках... Программы здоровья получали 10 тысяч в рамках национального проекта модернизации здравоохранения. Узкие специалисты получают, ну они получали сейчас, после других источников, сейчас тоже получают 8 тысяч врачей и 4 тысячи медицинских сестер. Цифры, которые как бы вы видите перед собой. Также внедрение стандартов амбулаторной поликлинической помощи, то есть я тоже докладывал на одной из комиссий, это те... Редкие болезни, ну может быть они не редкие, а те болезни, которые требуют значительного финансирования, были введены внедрены стандарты, то есть пациенты лечились в соответствии с этими стандартами, был предусмотрен повышенный тариф на, на реализацию вот этих стандартов, то есть это медикаменты, обследования, заработная плата врачам, медицинским сестрам, вот, тут тоже цифры как бы представлены в справке. Ну, про объекты строительства объектов, введение по капитальный я уже сказал, и проведение было дистанциализации 14-летних подростков, то есть это 11-12 год, Но акцент был сделан именно на 14-летних подростков. Сейчас у нас дистанциализация, можно сказать, всеобщая, это и взрослые, и дети, поэтому вот сейчас у нас она проводится. Независимо от того, что программа завершена, мы уже с То есть меня с... интересует из этих программ, вот, в результате, так сказать, проведенных мероприятий по модернизации кадрами мы сейчас... Как это состояние с кадрами? Ну, кадры, они какие были, такие они остались. Кадры, те, которые работают в больницах, они также работают в тех межрайонных центрах, которых, которые есть. То есть естественно мы привлекаем, то есть кадры, они в любом случае приходят, кто-то уходит. Вы все знаете, что выделялись квартиры в рамках вот этого инвестиционного проекты, когда администрация выплачивала в пределах около 300 тысяч э, рублей, врачам которых мы привлекли э, на территорию Минского городского округа да, где ну там в зависимости от площади, где-то в пределах 350-350 тысяч получили для э, участия вот в, этой, в этом проекте, в инвестиционном ну это как, я, понимаю, я так понимаю, первоначальный взнос, и чтобы с, проще было расплатиться эти деньги были... То есть, потом второй вопрос, который все время губернатор поднимал, это очереди в Вот Сейчас в каком состоянии? Вы как? Лукавить, ну, конечно, не будем. Я думаю, что все, как бы наверное, обращаются в поликлинику, или родственники обращаются в поликлинику, очереди все равно они, конечно, существуют. Но, может быть, уже не такие, которые были до, так скажем, проверки поликлиник губернатором, когда было дано поручение, то есть все равно вводится электронная очередь, может быть она, конечно, до конца не совершенна, потому что записывать пациентов к несуществующим специалистам мы тоже не можем, когда их просто нет в поликлинике или когда их дефицит. Поэтому в любом случае очередь ну, существует, в любом случае планируется введение электронной регистратуры, потому что оборудование для вот этой нейтронатизации регистратуры она поступила, вводится. Но вот э, пока еще оно не видимо до конца. То есть есть срок Ну, срок, он в принципе уже как бы 31 декабря 2012 закончится, но в любом случае мы работаем. Так, я думаю, каждого депутата, <клес> но ну, и меня также интересует вопрос Мы говорили о том, что вроде на областной бюджет отдадут финансирование. Вот сам вопрос, то есть здравоохранение в каком виде перейдет? так сказать, из города в область, только финансирование, то есть мы же в муниципальных программах должны сейчас думать, то есть что, в больнице 1, 2, 3, мы ну, тогда только первую, по-моему, знали, бы... что ее не передавали, что-то. Ну, это да, это состояние. было раньше. Расскажите. Это было раньше, то есть, по законодательству у нас все здравоохранение финансируется уже, в принципе, несколько лет из областного бюджета, мы сейчас тоже получаем средства, не из городского бюджета, ну, за счет тех, вот, когда докладывать следующую программу, в основном, это у нас, конечно, финансируется за счет субвенции из области, поэтому деньги у нас областные сейчас. Mm -hmm. То есть, планировалось, это, по-моему, был одиннадцатый год, когда хотели передать вторую, третью, четвертую больницу как имущественный комплекс. Это ну, примерно то же самое, как психоневрологический диспансер, когда полностью здание, люди, коммуналка, земля, все передается в область. В этом году, ну, когда вы приняли это решение, потом дали отбой, Область дала, так сказать, отмашку в это решение было признано утратившись в силу. И как нам передали полномочия в одиннадцатом году, так мы эти полномочия по реализации вот этой, по реализации оказания медицинской помощи населению, так мы эти полномочия и несем до сих пор. То есть решения пока однозначного нет. Где-то примерно в сентябре месяце к нам опять обратилась зам губернатора ГЕКС с просьбой принять собранием депутатов решение о передаче передачи всех больниц как имущественных комплексов, то есть полностью еще раз повторюсь, вместе с людьми, созданиями с коммуналки с землей в область. Но вот сейчас вроде как опять это решение пока еще. Подвешенное состояние, то есть мы обратились от имени главы администрации в область с просьбой дать разъяснения, все-таки будут эти мероприятия проводиться или нет. Потому что мы ну, на словах сказали, что вроде как опять все остается поставлено. Потому что мы, в принципе, не успеем, и администрация не успеет все это передать за два месяца, все учреждения. То есть, если будем передавать, то будем передавать все полностью, уже не три больницы, а все и врачебные физкультурные диспансеры, все учреждения, которые у нас есть, так сказать, мелкие Очередь, врачебный физкультурный диспансер, в центре медицинской профилактики, стоматологию и скорую помощь. Но пока однозначного решения еще нет ответа, тоже мы еще пока не получили. Геннадий Анатольевич ездил с этим письмом в личный герб, насколько я знаю, но вот ответа мы пока не получили. Потому что там на нас вяжет вопрос комплектования то есть как будет заниматься область нашими кадрами также как да, это будет уже как оторван, оторван ломать, то есть, да, и уже город страны. ничем не сможет помочь, Правда? здесь он может а, поэтому мы начнут. принимаем их сведения но ну, вот я бы также, так обратил обратился к комиссии по социальным вопросам так сказать, при главе округа и к третьего, что информировать депутатов о проходящих вот этих процессах потому что это только легко передать туда, а потом так сказать решать вопросы. Но это все равно, я извиняюсь, перегрузил, Александр Ильич, все равно когда-то случится, другое дело, что, видимо, это надо начинать этот процесс где-то с начала года, не в конце года, когда формируется бюджет как областной, так и местный. В любом случае, это нужно делать в течение года в плановом порядке, а не за два оставшиеся месяца года. Да, то есть, ну, в целом, наверное, вот, как депутаты мы оценим, что это положительное, так сказать, то, что у нас создан и... Межрегиональные центры, так сказать, на напичка на оборудование много. пяти начали работать, да? Большая часть. Поэтому польза большая, я считаю, что по всем направлениям. У меня судач написался. Поэтому, наверное, мы примем ксения, да? Информацию Константин Айгусевича. но обратимся к твоей администрации округа, чтобы они взяли под контроль вот, и информировали депутатов о этих процессах. То есть, где риски? Вот, надо вам прежде всего оценить риски и сказать чтобы не упущено было финансирование там вот, по такой-то статье там скажут ну, скажу, ну разбирайте здесь с медикаментом еще с чем-то с питанием там, в больнице нет это уже ну, не поэтому давайте не возражайте то есть, то есть в таком виде мы принимаем проект лишь груза движемся дальше